Вот сейчас буду опробовать очередную петлю на себе. Так вот зацепляется здесь. Идет карабинчик. Добавляешь по шее по своей. Сразу такой огонь. Ну вот практически пять минут провисел.